Меня зовут Татьяна, я живу в Чикаго, и с продукцией ФОХО, компании ФОХО, я познакомилась в апреле месяце прошлого года, 16 -го года. После приема примерно 3 недели я почувствовала результаты, в принципе, не столько почувствовала, сколько мой доктор их определил, потому что меня кардиолог направил на стресс-тест и на эко-тест. И когда у меня в марте, начало марта месяца была ненормальная электрокардиограмма, и 9 мая у меня был стресс-тест, то врач, сравнивая две кардиограммы, он просто не поверил своим глазам. Он Во время стресс-теста он пришел и смотрел на меня, он смотрел то на меня, то на кардиограмму, и он не мог поверить своим глазам. Такое впечатление вот было. И, э, собираясь ставить мне стенты, придя за результатами стресс-теста, он мне сказал, ну, знаешь что, не, тебе нечего сказать, результаты не хорошие, они просто великолепны. И сказал, что до свидания, пожалуйста, я тебе больше не нужен, придешь, когда понадобится. Но до сих пор, пока не надобится, принимаю без перерыва как говорится, уже жить без них не могу, потому что принимая эти продукты, я чувствую прилив энергии, прилив сил. У меня э, осталось позади недосыпание, усталость, и вообще все стрессы ушли, потому что я чувствую на себе, что это более спокойная я. Э, у меня раздражительность пропала, которая у меня была очень многие годы. Я была очень нервная, очень взрывчатая, все это. Сейчас у меня все это прошло, я смотрю на все более проще, мне легче стало жить, просто-напросто, ну, так больше, в принципе, нечего сказать, Ну единственное, что я давала своему ребенку попробовать это, она восприняла это очень с большим недоверием, но когда когда она заболела очень сильно и дала бутылочку Кодицепса, она выпила. А она утром она пошла спокойно на работу, продолжала танцевать. Она у меня танцы. Вечером спросив ее, как ты себя чувствуешь, она говорит: "Ну да", говорит, нормально, а что? Я говорю: "Ну ты же вчера была больная". Она говорит: "Да". Я говорю, а "Как это у тебя так быстро прошло?". А точно, мама, после твоей бутылочки все это прошло. Когда у нее разболелось колено, она не знала, что делать, она хотела к врачу идти, делать МРАЙ, и я ей порекомендовала одеть на коленях походить с ним. Она сейчас уже не спрашивая меня, одевает, приходит ко мне в комнату, берет его и носит постоянно. Когда заболела она второй раз, она уже без моего приглашения пришла ко мне, ну дай мне эту бутылочку. И она уже знает, что этот продукт работает, и работает хорошо. Вплоть до того, что я начала давать своей собаке. Собака моя почувствовала себя намного лучше, хоть он старенький. Конечно, я понимаю, что это не сильно его не продлит ему жизнь. Но, во всяком случае, это немножечко улучшает его самочувствие. И я вижу результаты на своей семье и на себе самой особенно. Потому что это действительно ну, великолепная работа. Продукт работает просто замечательно. Я сколько пробовала этого Sunrise и все остальное, ничего так не помогало мне, как вот помогает именно компания ФОХ.